Вас приветствует семья Дробышевых. Меня зовут Аня. А я Леша? Я Саша. Я хожу в гимназию номер 13. Учитель во втором классе В. Я Катя. Я хожу в детский сад. 480 сад 4. В губы телемок. Наконец-то наступила зима. Морозное, снежное, с метельными. Мое любимое время года. И мое. и мое. И мое. И мое тоже. И у каждого из нас есть свое любимое зимнее развлечение. Я люблю кататься на крюшке и играть в снежки. А я люблю кататься на горных лыжах. Я люблю играть в Я люблю кататься на лыжах. А когда на улице становится совсем холодно, мы проводим свое свободное время вот так. Или вот так. Или... Теперь вы знаете, чем мы увлекаемся. Вместе нам никогда не бывает скучно. Потому что мы дружные.